Итак, друзья, добрый вечер. Итак, красивого всем, доброго вечера. Я Надежда Новосельская, психолог, коуч. И сегодня речь пойдет о том, как ответить на запрос одной из моих учениц, моих подписчиц. Это Ольга, которая такие вопросы почему мужчины такие обязательны почему сегодня он рассказывает о том что он любит обещает золотые горы даже познакомил уже с родственниками уже там рассказал как вы будете спать как вы будете есть а потом вдруг он пропадает почему мужчины такие необяза почему они такие бессовестны почему они не держат слово и как женщина обижается, Особенно, когда узнает, что этот мужчина уже ухаживает за другой. И эта история произошла в интернет, в, одном из, в одной из социальных сетей. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, инстаграм, здравствуйте, фейсбук. И я прошу вас сразу, друзья, подписывайтесь на мой канал, на мою страничку, ставьте лайк. YouTube это видео тоже будет, потому что там тоже ждут такого рода ответы на, подобного, на подобные вопросы. «Итак, почему мужчины такие необязательные?» – пишет Ольга. Сразу кратко скажу следующее. Мы от кого-то другого против нашего, нашего визави чего-то ожидаем. Мы в своей картинке создали образ, который кажется нам идеальным. Вот вы, там, например, вам там, 30 лет, 50 или 60 неважно у вас у каждого есть у меня у каждого из нас есть какая-то своя картина мира здравствуйте вам за ваши смайлики за вашу поддержку спасибо вам большое так вот у нас у каждого есть своя картина мира эта картина говорит о том что ну например если он уже ему 60 и то он наверное нагулялся и если он меня нашел то и так много обещает, значит это возможно в ее понимании возможно что этот мужчина будет действительно соответствовать ее представлениям или же она говорит себе вот он познакомил меня с родней, вот он уже там Нарисовал мне такую картинку, после которой осталось только купить подвенечное платье или подобрать, чтобы он его купил. И уже мысленно я представляю себе там, вальс Мендельсона или там, что бы мы, там женщине себе представляли. На самом деле, еще раз повторяю, у каждого своя картина мира. И первое. Нужно понимать, чего вы хотите, кого вы хотите. Если ли в вашей картине мира? Кажется, что он уже нагулялся, по-вашему, и даже если он там араб, турок, там, россиянин, но отдельная тема с турками, арабами, кому интересно, напишите, я отвечу, задайте вопросы, потому что я сейчас живу в Египте и очень хорошо понимаю, уже теперь понимаю психологию мужчин египетских, для меня эта тема уже теперь, ну вот я ее просто вот, знаете как, вот, вот прощелкала уже и вижу, как женщины плачут, обижаются, и вижу, чего женщины, мужчины хотят от женщин, и знаю, почему из запроса, из консультации я консультирую и уже местных э, египтян, и те, которые живут иностранцы, э, где не, нет, не хватает языка, значит, прошу переводчик, поэтому у меня познания мои увеличиваются, и опыт увеличивается. Так вот. Особенное, особенное значение, особенную роль играет ментальность, психология и та, те культурные корни, которые есть у каждой нации. Так вот, ее нужно обязательно учитывать. Если мы говорим про турецких мужчин, турков говорим, да, про арабов, в данном случае египтян, и не только египтян, в данном случае это... Мужчины кавказской, как мы, национальность это неправильно, я считаю. Но это та часть, та часть людей, мужчин в данном случае, которые имеют особую психологию. Они выращены на религии, в которой к женщине имеют или же большие почитания и любовь, и если эта женщина, внимание, Является не просто служанкой-терпилой, а является Роксоланой. Кто фильм или книгу читал раксалана поставьте плюсик. Если не читали, не слушали, рекомендую срочно посмотреть. В интернете сериал целый Роксалана. Так вот, если вы Роксалана, то есть вы имеете свое я, свою харизму, свою, свои личные границы, вы уважаете себя, то вы построите... Любого турка, любого египтянина, любого араба, кого, кого угодно. Или там того же европейца. Поэтому от женщины зависит, чего вы хотите от мужчины. Если вы понимаете, что он горячая кровь, если вы понимаете, что он умеет вам по ушам ездить, и нам эта женщина нравится, то принимайте это сердцем, Включайтесь, я тоже из этой серии, я такая же женщина, как все мы. Спасибо, Ань, смотрела. Поэтому мы включаемся, мы радуемся, вырабатываются гормоны, вырабатываются какие-то наше состояние надежды, радости, мечты, да? Мы радуемся. Но, ребятушки мои дорогие, мозги-то выключать не надо. мы с вами взрослые люди. И нужно учитывать, что если он гулял, то он и в 60 еще будет гулять. Если он выбрал другую, то не факт, что эта другая будет тоже отодвинута и следующая будет. Почему? Во-первых, потому что женщина должна быть интересной, самодостаточной, не прилипать к мужчине, не представлять себе, что она уже с колечком и, и вальс Мендельсона играет. Потому что сегодня у вас вы договорились – даже когда вы уже сошлись, даже когда у вас уже свадьба, даже когда у вас уже дети пошли, у каждой из нас должна быть вот здесь вот в голове ну, свой маячок. И понимание, что ты да, любишь, да, ты отдаешься, отдаешься эмоциями, телом, мудростью, получаешь взамен, живешь как последний день и планируешь с ним будущее. Вернее, планируешь будущее на год, на два, на три, на десять, на двадцать, в зависимости от того, сколько вам лет. А живешь одним днем. Радуйся, наслаждайся, как будто это последний день. Да, этому надо учиться. Да, это работа над собой. И поэтому, когда он нашел другую, как вам кажется, нечего обижаться, как ребенок, вы в самом начале должны, никому не должны, а у себе должны, себе любимой должны понять, да, я это принимаю. Да, мне нравится, когда он мне по ушам ездит. Да, мне нравится, когда он мне лазаря поет, там песни красивые там поет, рассказывает, да? Но тут я скажу так, стоп! Так тын-тын себя, так за ушки тук-тук. Ну-ка давай подумаем. Ну-ка давай взвесим. Хорошо, вот он тебе нарисовал. Да, верить надо. Конечно, верить надо. Ни в коем случае не вздумайте залипать на недоверие к мужчинам. Не вздумайте, нельзя этого делать. Делаем выводы, идем дальше. Поэтому ни в коем случае не залипайте. Вот вам нравится? Вы кайфуйте от этого. Но не забывайте, что сердцем любить это не значит сердцем любить. Это значит мозги включать. да? То есть эмоции, да. Сердце, да. Искренность, да. Конгруэнтность, да. Думаю, говорю, чувствую, делаю. Но держите маячок. Потому что сегодня он любит а завтра он может разлюбить. Поэтому что нужно делать? Понимать, кто ты, какая ты, чем ты занимаешься, чем ты интересна себе, миру, людям, какой у тебя вид деятельности, который тебя радует, вдохновляет, как ты за собой ухаживаешь. Понимаете, о чем я? Поэтому мужчины приходят и уходят. А вы, я, любая из нас, если мы сейчас про женщин говорим, про нас, про женщин, мы являемся вот той единственной, понимаете? И если он нашел, пожелайте ему счастья, пожелайте ему доброго пути. Потому что, смотрите, если вы будете обижаться на него, злиться, вам обида ваша не принесет особого счастья ему, и вам она не даст дальше пойти. Я, когда работаю с мужчинами, я тоже понимаю, откуда у них эти боли. Они тоже обижаются на нас, на женщин. У них тоже есть там свои тараканы, свои болезни. Спасибо вам огромное за ваши сердечки в Инстаграме, ребята. Поэтому, когда я работаю с мужчинами, я прекрасно понимаю, что у них тоже есть такие же проблемы. У них тоже есть такие же проблемы, которые есть у нас, у женщин. Они часто не могу двигаться вперед, потому что какую-то женщину он обидел. Она ожидала чего-то, он ей этого не дал, он спрятался, когда полюбил другую, вместо того, чтобы сказать, как в этом случае, к примеру, ну полюбил ты другую, ну понравилась тебе другая, скажи честно, прости меня, дорогая, ты такая хорошая, классная, ды -ды -ды -ды -ды -ды. я тебе не подхожу. Надо уходить всегда с французским шлейфом, дать человеку понять, что он лучше, выше ты ему не, не, там, типа не подходишь. Но ни в коем случае не прячься, как этот мужчина прячется. У меня были такие случаи, когда мужчина приходит и говорит, у меня не ладится женщина, у меня вот, вот не складывается. Начинаем разбираться, а там, а та обиделась, а там, там боль нанесена, а там аборты, а там сама выращивает детей, взращивает а там еще чего-то. Понятное дело, что она как ребенок себя вела. Понятно, что она не была зрелая, о которой мы сейчас говорим. Да? У нее не было зрелости как таковой. Она была глупая, молодая. А даже если не молодая, все равно глупая. Но мы все глупые, мы постепенно потихоньку так как-то растем. Да, выводы, выводы, выводы. Это и есть главный рост. Боль – это учитель. Сделали вывод, дальше пошли. Отпустили человека. Так вот, говорю, как же у тебя может получиться с этой женой? С этим маленьким ребенком, который ты родил сейчас, с третьей женой уже очень молодой, родили, родили они ребенка, и там непонятно на каких основаниях. Она его, в него гревки вьёт, ему хочется с ребенком играться, он типа правильный отец, потому что в первом браке у него там с женой они постоянно там что-то там не делили, не могли поделить, обиды какие-то, дети выросли невротиками, один... Неврологическая клиника стоит на учете, в психушку время от времени попадает, потому что дети растут и видят, что происходит. И у него чувство вины, что дети вот такие. И она там живет с другим мужчиной. Ну, типа ей хорошо, но дети это страдают, и они оба страдают. Почему? Да потому что не договорились они между собой. Не договорились они между собой. Не договорились. В итоге страдают дети. И в итоге не просто они страдают. И в новых отношениях нет э, нормальных связей, нормальных людей, люди не приходят. А на этой боли приходят снова такие же, чтобы сделать еще больно. Еще, еще, еще больно сделать. Потому что человек не растет над собой. Он не понимает, что, во-первых, нужно выбирать не только сердцем и душой, а и мозги включать. Человек не понимает, что даже если ты все у тебя хорошо, ты влюбился или влюбилась, и ничего вечного не бывает. Ну не бывает вечного ничего. Яблоко к весне и то сморщивается, сколько вы его химии не пихаете. Оно сгниет все равно. Правда? А отношения, это над ними работай, не работай, у кого-то лучше, у кого-то хуже, они тоже имеют тенденцию падать, опускаться в своем, своей в высоте, в своей величине. И люди-то оба очень умные, социально востребованные, и он, и она. Двое детей. Третий ребенок у этого мужчины в следующем браке. Куча было женщин, которых он там такой, типа такой интересный, типа такой мачо такой. И вроде бы не гулящий, но ну, увлекается. Женщины в него влюбляются. Ну вот так вот. Потому что он незрелый и не, и не будет никогда зрелым. Потому что боль зрелости не дает, если ты не сделаешь выводы. И не пойдешь, и не проработаешь. А какого человека мне нужно? А что я с ним буду, о чем договариваться? А какие детали я с ним проговорю на случай если? Да-да. И самое главное, когда вы встречаете человека, вам не важно на первом плане слушать то, что вы хотите услышать. Потому что мужчины сознательно или бессознательно знают, чего хотят услышать женщины. Ты моя королева, ты мой цветок, ты моя роза. Да я для тебя все, да я для тебя жизнь положу, да я это все поменяю. Да... Супер, нам это нравится. А ты подумай, а кому он еще это говорил? И насколько реально то, что тебе сейчас нравится, да? Может, он никому этого не говорил, но в реальной мужчина, который говорит много, опыт показывает. Такой мужчина, как правило, делает мало. Поэтому те мужчины, которые дают много, они меньше говорят и женщинам они меньше нравятся они больше молчуны они не любят говорить красивых слов и нам к сожалению надо это признать женщинам нравится когда нам по ушам ездит это истероиды демонстративные типы тот мужчина который мало говорит он молча делает знакомая ситуация к сожалению да спасибо большое это, это моя тема у меня есть целая программа и не одна там как правильно выбрать мужчину есть курс такой как по каким пунктам выбрать его просто проверить на каждое словечко как он говорит это уже что-то обозначает то что это опыт это опыт более 20 лет работы в психологии и психотерапии есть программа по профайлингу по психотипам там есть шизоидный, эпилептоидный, эстероидно эмотивный тип и так далее. Но это не значит, что нужно только по этому мере. Да, есть особенности психотипов, где ты сразу можешь сказать, ага, вот этот человек вот такой. Все, вот это для ним, за ним вот такие главные характеристики вводятся. Соответственно, если это такие характеристики за ним вводятся, значит, будьте с ним просто аккуратнее. Опять же, смотрите, даже мачо, даже Демонстратива этого, да, вот этих вот ребят из Грузии, из Айбаржана, турки, арабы, они любители нам повесить. Но у них такая особенность. Во-первых, еще раз повторю, во-первых, потому что у них особое отношения к женщине, и у них женщины больше закрыты, приучены вот в том вот ходить в паранжах. В бронже вот эти закрытые, но это не значит, что они прям такие вот несексуальные. Ничего подобного. Они вот там отходят на улице закрытые, а дома там у нее одежда красивая, белье красивое. Ну, вопрос, тоже за собой, как следит одна толстая, как тумбочка, а другая красивая, ухоженная. Тут я ну, очень многих их вижу. Сейчас вот уже живу, уже вот получается почти год. Сколько это я? Восьмой месяц, по-моему, живу сейчас в Египте. Так получилось. То есть я это тоже наблюдаю, есть очень красивые девочки, очень красивые, продвинутые есть, в Каире, в Александрии там другие, вот тут вот в других местах там ходят там в Пораже и так далее. То же самое и в Турции, она более евро европезирована. То же самое в Марокко, то же самое в других, в других странах, там где типа, типа отсталые, ничего подобного, там уже есть очень даже продвинутые люди. Но нужно учитывать, какая мне была ментальность от того, какая ты... Как ты умеешь разбираться с мужчинами? Чего ты на самом деле хочешь? Вот недавно проведено исследование. Значит, общалась я со своими коллегами. Значит, провели исследование. У мужчин египтян спрашивали. Большой такой опрос делали. Я по-своему тут делаю. Я общаюсь, я очень могу. Вот. Я общаюсь, и поэтому мне легко брать, интервьюровать людей. Не только их консультирую, но и... Провожу просто общение, потому что мне интересно. Так вот, был такой вопрос: спрашивали: значит: почему, на какие критерии, какие критерии выбора мужчин, когда они выбирают э, женщину постарше? Вот тут очень модно, в Египте в крайнем случае, и я думаю, что в Турции тоже. Я там тоже исследовала эту тему, там, и тренинги проводила и немножко отдыхала там. Ну и так общаюсь со многими мужчинами по интернету. Да, их очень много приходит. Лайкают, пишут, цепляются. Есть разные. Есть адекватные, а есть, которых надо сразу банить, потому что предлагают там секс, члены присылают в личку и так далее. Ну, такие есть, такие будут, никуда от этого не денешься. На сайтах знаком с женщиной, потому мало идут, боятся, считают, что там все придут. И ничего подобного. Ничего подобного. Интернет помогает, наоборот, просеять. Большее количество просеять, понимаете? Поэтому... Тоже есть курс «Как найти мужчину за сайт, на сайтах знакомств». Просто это нужно знать, понимать и делать. Так вот, проводит, провели такие исследования, реальные, живые. Почему мужчины так часто выбирают женщину-европейку постарше? Я замечала, много женщин, зрелых на 10, 15, 20 лет старше мужчины, они берут их замуж, и там, гражданский брак, не гражданский Ну В общем, они живут, и многие годы живут. Так вот, что вы ей Знаете, что сказали мужчины? Во-первых, она ухожена, она знает, чего хочет. Она не закатывает истерик по пустым э, каким-то, там, я не знаю, случаям. Она точно, если знает, чего хочет, то она умеет направлять его. Ему с ней спокойно и комфортно. Она не выносит ему мозг как молодые девушки, которые еще сами ничего не знают. И для меня это было, честно вам скажу, ну каким-то открытием, потому что я видела много женщин, которые в э, Восточной Европе, Западной Европе, постарше, которые женщины, э, берут себе этих мальчиков, э, ну, в общем-то, покупают себе любовь. Так как в Таиланде там, наоборот, э, я видела, как иностранцы приезжают и покупают себе таечку, там, арендуют там на какое-то время и платят ей деньги, и они там прям такие... Ну, в общем, есть свои особенности, это не хорошо, не плохо, это просто надо принимать, что это так есть. Главное, чего хочешь ты. Вот есть у тебя, что ты хочешь, есть у тебя личные границы, знаешь свои цели, знаешь, зачем. Ты умеешь... И в сексе себя повести, подать. Ты умеешь разговаривать с ней. С ней э, ему не стыдно выйти в люди, потому что считается, если мужчина, вот по крайней мере в Египте наблюдаю, с ним рядом красивая, ухоженная женщина, они смотрят с завистью. Но, но многие видят и считают, что это, э, ну, типа, там, она его купила. Есть и такое, много такого. Но часто нет. Часто женщина прекрасно понимает, чего она хочет. И когда она хочет, и она знает что она не будет его э, обслуживать, она не будет его кормить, она не будет за него платить, за, за жилье. Она четко знает, что она женщина, она королева. Я настолько себя уважаю, она говорит, что мне стыдно унижать себя и за себя платить. И она сразу показывает, как, кто она. Она показывает характер, она показывает вежливо и красиво свои стандарты. Это все естественно и просто. И это не только характерно для, вот в данном случае мы говорим про э, египтян, э, людей, э, мужчин с э, такой горячей кровью, таких вот ненасытных в любви, которые много обещают, лапшу вешают. Это характерно и для мужчин европейцев, например. Это вообще тема для меня была когда-то вообще no, no, настолько новая. Но когда я сталкиваюсь с тем, что я работаю в интернет, и мне обращаются женщины из разных стран, из разных стран, нашей э, русскоязычные, они, оказывается, уехали в Америку, Голландию, Японию, в Испанию, в Италию, в Финляндию, э, уехали, на Кипре, Грецию. Да, в общем, с, каким, с какими только странами я не работаю. И оказывается, что они уехали туда, но от себя они никуда не уехали. И медвижет комплекс неполноценности, мамины какие-то установки. Да, это на уровне клетки у нас сидит. А там, ну вот в Европе, например, партнерские отношения. Что? Вот общалась недавно с австрийским человеком из Австрии, из Вены. Он там что-то там ухаживал, ухаживал, что-то там писал, писал, ну думаю, пообщаюсь. Начали с ним говорить. Он говорит, ты такая красивая, ты, у тебя там, ты много путешествуешь, я вижу, что у тебя там так много фотографий, ты так и в Вене была, и там была, и там была. Я говорю, да. А, а что ты хочешь? Я говорю, хочу, чтобы со мной был мужчина. Я тестирую мужчин Мне интересно, я, я веду с ними общение, разговор кого то психотерапию провожу Кому-то помогаю цели поставить Кому-то помогаю брать какие-то боли Я их тоже знаю Тем более большую часть своей жизни проработала В мужском коллективе, где высокосадостные Настоящие мужчины Сейчас не об этом Так вот а... Спрашивает он а Зачем тебе мужчина? Тебе и так хорошо? Я говорю, да, мне одно и хорошо Но я знаю, что вдвоем лучше и поэтому я ищу такого мужчину, с которым мне будет лучше вдвоем. А что это значит? Я говорю, это значит, что на партнерские отношения я никогда в жизни не пойду. Правильно ли я тебя понял? На немецком мы общались. Правильно ли я тебя понял, что ты перестанешь работать? Я говорю, ну да, я буду работать меньше. Буду работать только работать для себя. А всю ответственность за обеспечение нас двоих – это мужчина. На то он и мужчина, на то он и мужчина. И что, я боюсь что его потерять? Нет, не боюсь, потому что я все равно найду того мужчину, который уважает себя, который скажет, да, я готов. Да, я готов, я мечтала о такой женщине, как ты. И вот сейчас, общаюсь с другими мужчинами, я вижу, что есть разные адекватные мужчины. Ну, просто у меня другие цели – с ними, э, узнавать у них, что они, как они и так далее, для того, чтобы и вам вот, помогать, и, и себе лучше понимать психологию мужчин. Поэтому, возвращаясь к вопросам Ольги, если он прячется и не говорит вам, э, просто нашел другую, вам не нужно на него обижаться. Вам просто нужно понять, что это для вас урок, и вы на будущее будете заниматься собой, Будете выбирать, чтобы у вас был выбор, что у вас было несколько мужчин, из которых вы будете выбирать, общаться с несколькими, да, не залипать на одном. Потому что он ищет еще, и сколько бы ему ни было лет, он все равно будет искать лучшую. И вот та, которая придет в его жизнь, сумеет так его застолбить, что он вдруг и не посмотрит ни на кого больше. Неважно, 30 лет ей там или 60, если она женщина. Поэтому причина не в них, друзья мои, не в мужчинах, а в нас самих, в женщин. Понимаете? Если ты каждый божий день занимаешься собой, своим телом, медитируешь, работаешь над своим голосом, на своей речью, учишься каким-то вещам, которые у тебя в пролете. Ну, мы же все не идеальны. Если мы знаем, что не умеем коммуницировать с мужчинами, значит, надо идти на какой-то тренинг, платить деньги и учиться коммуницировать. Да, правильно выстраивать цепочку. Потому что нет второго шанса для первого впечатления. Сначала он смотрит, как вы одеты. Какая у вас фотография? Сколько у вас фотографий? Да, это важно. И вот в курсе, на как найти мужчину на сайтах знакомства, у меня это все есть, прям подробенько расписано. Дальше. Если ты не умеешь разбираться, то будешь сидеть и говорить, что все они козлы. Ничего подобного. Там есть очень много, очень много качественных мужчин, которые хотят отношений, но они выбирают из массы вот этих теток, как мне один говорит, Надежда, ну не на чего ж посмотреть. Та сиськи вывалила и считает, что, что ее должны замуж взять. Та где-то прислонилась к какому-то пошарпанному столбу. Ей только 39 лет, а она выглядит на все 55. Ну, нету. А если попадаются такие крутые женщины, как ты, то они не хотят, оказывается, замуж. Я это слушаю от них и думаю, блин, да? И это надо понимать, и это надо делать. Поэтому, Оля, мой вам такой, я не люблю давать советы, просто я задаю вопросы. Зачем вам мужчина? Для чего вам мужчина? Если вы хотите замуж, то что будет? Когда вы выйдете замуж за этого угу. а чтобы себе ответить на этот вопрос нужно изучить вот то что я уже сказала сегодня вот выше и обижаться никого не надо если мужчина вам э, с прячется и вы пишете ему письма а он молчит это его проблема вам нужно его отпустить мысленно отпустить сказать ему «Спасибо тебе, что ты дал мне урок», «Спасибо тебе, как там его зовут?» «Можете написать ему письмо», «А можете мысленно, как вам захочется». Но ну, лучше написать. А еще лучше сказать. Глаза. Вот так вот на камеру. «Спасибо тебе, что дал ты мне урок». «И чему он вас научил?» Вот сейчас мы с вами проговорили это. Вот напишите прямо себе, чему он вас научил. Вот вот прям послушайте этот, этот в записи наше видео сейчас. И напишите, чему он вас научил. Что вы дальше будете делать? Как вы будете действовать? Над чем вы будете работать над собой? И даже когда вы найдете того человека, который вам прям-прям-прям вот-вот подходит, не залипайте, не раскисайтесь, не раскисайте. Держите себя в тонусе, занимайтесь собой, чтобы у вас был свой какой-то точка опоры, что у вас было куда вернуться, что у вас был какой-то свой источник дохода, чтобы вы чем-то могли заниматься. А не так думаем, у меня там война, у меня там с мужем, там я сыну или дочке квартиру дала. ну-ка, прилип, ну -ка, ка я к какому то там, который мне навешает. Он даже его, его, может, не навешает, а возьмет вас к себе. И это здорово. Но надо с такой быть, чтобы он никогда даже не подумал о том, чтобы он вас там возьмет в свой дом, свою квартиру, и если даже вдруг что-то случится, там закончатся отношения. Чтобы не было такого, что вы на улице останетесь. Потому что я многих женщин знаю, которые хотят выйти за такого человека замуж, чтобы решить свои вопросы. И такие мужчины есть, и таких женщин ищут. И там все складывается. И там надо уметь опять же договариваться. А это гибкость. А это. Понимаете, это ваша гибкость, это ваша, ваша вот какая-то особенность. И это работа над собой. Поэтому если он прячется и ничего не говорит, если он обещал и не выполняет, ну, он слабый. Понимаете? Он слабый. И он боится вам сказать. А если он сильный, то он придет к психологу. И психологом пообщается. И психолог позадает вопросы. Например, ему. А зачем тебе надо обида женщин? М? Что тебя ожидает, когда ты вот так вот оставишь ее с обидой? Да, она была незрелая. Да, ты там что-то наляпал языком. Да, ты выбираешь, она выбираешь. Но ты все равно ответишь за свои вот эти действия, свои поступки, свои обещания. Понимаешь? Ты там называешь его, называешь его по имени. Может быть, стоит тебе подумать, я бы на твоем месте попросила бы прощения у этой женщины. Я бы сказала бы какие-то красивые слова, вот слова там любви, уважения, поддержки. Я бы закрыла отношения с французским шлейфом, а вы там, товарищ Петя, уж решайте сами. Рекомендации я никому не даю. Я задаю вопрос, а зачем вы это делаете? А что будет, когда? Поэтому вывод. Первое. Договариваться с учетом, чего вы хотите и чего хочет другой человек. Это называется экологичные отношения. Вин-вин. Выиграл-выиграл. Кому это полезно? Плюсик в чатик. Второе. Планировать, ставить мечты, мечты писать, цели вставить вдвоем, но жить как один день, даже когда вы уже... Вышли, замуж, женились. Следующий момент. Не раскисайте. Не расслабляйтесь. Жизнь удивительная штука. Она обязательно за каждым нашим таким камешком с потыканчиком приносит что-то удивительное, красивое и новое. Если вы этот камешек с потыканчиком, благодарите. А кому интересно, чтобы я с вами поработала 30 минут бесплатно, Будет в шапке профиля анкета на консультацию. В Facebook под этим видео будет анкеточка на 30-минутную консультацию. Ну и в YouTube тоже под этим видео будет ссылочка на 30-минутную бесплатную диагностическую консультацию. Многие после таких консультаций там, открываются у многих окошечки, потому что вот так вот благодаря одному Случаю. Спасибо вам большое за ваши сердечки, за ваши смайлики. Благодарю вас, друзья. Тот, кто умеет быть благодарным, тому намного больше открывается в жизни. Это я точно знаю. Так что пишите вопросы, задавайте вопросы. Не стесняйтесь, пишите в директ вопросы. Я обычно беру вот такие вопросы и разбираю их. Человек не хочет идти, допустим, в тренинг, у него нет денег или он боится. Я беру его, меняю имя, меняю локацию, что-то чуть-чуть меняю и провожу вот такие эфиры. И тогда, получается, я никого не вывожу, как бы никого не, освещ не освещаю и в то же время помогаю этому человеку, помогаю другим. Вам было полезно это видео? Насколько от единички до десяти? Поставьте, пожалуйста. А я с вами прощаюсь. Я вас люблю. Надежда Новосельская, психолог. Психотерапевт, коуч. Я специалист по всем темам, в которых есть психология главного стержня. Кто вы? Зачем вы? Почему вы? И что будет, если вы этого не получите? Пока-пока.